Не напоехал, все, <плес> поехал. <плес> Не напоехал, все, поехал. Все, поехал. Все, поехал. Все, поехал. Ну, Я кавкалик. Сейчас сделаю. Ну-ка, не Так, сделаю. Все. Мне запробую, пожалуйста. Смотри, я, я, я. Мне, я, я. Ой, Поняли, у Я угу, ну, я вставлю ку, не я у, не я куплю, не я куплю.